Но все-таки возвращаясь к тому, как выбрать визовика хорошего, на что стоит обратить внимание просто клиентам, которые первый раз подаются. По вашему вот, мнению, основные пункты? Здесь самое главное, чтобы компания была официально зарегистрирована. То есть это либо ИП, либо ТО. Были какие-то договорные отношения, то есть договор, где прописано полностью ответственности сторон, сроки, суммы, какие-то форс-мажорные обстоятельства, чтобы завтра не пришел клиент и не говорил, что вы мне обещали, не обещали. Да, что предоставляется, да, что не предоставляется. Да, отзывы да. какие-то живые, да. но это все тоже важно. его предложить, чтобы повысить шансы. То есть в Инстаграме у нас написано, у нас высокий шанс одобрения, это не голословно, это действительно так, потому да. что мы подстраиваемся под ситуацию каждого клиента индивидуально. И мне кажется тоже, это очень важно при выборе визового менеджера для себя. Ну да, мы со всех сторон всю ситуацию... Обсмотрим, yeah. оближим, переговорим yeah. еще раз, несколько раз.